Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги. В первую очередь хотелось бы поблагодарить наших экспертов за возможность выступления и, конечно, тех, кто э, выдержал вчера и сегодняшний день. И вот, как сказала Гульфия Мидхатовна, мое сообщение посвящено алгоритмам оптимальной терапии метастатического колоректального рака. Я не буду останавливаться на схемах, как на алгоритмах. Я постараюсь, наверное, обсудить те клинические ситуации, с которыми мы сталкиваемся в нашей рутинной практике каждый день. Действительно, мы знаем, что произошла большая эволюция колоректального рака в лечении. И когда я пришла в ординатуру, говорили, что появление оксариплатины и ринтыкана – это большой прорыв. Наконец-то у нас есть чем лечить этих пациентов. Но, конечно, мы понимаем, что эти результаты лечения были неудовлетворительные. И сейчас такая действительно интересная ситуация. Количество таргетных препаратов у нас и иммунных уже больше, чем цитостатиков которые есть для лечения колоректального рака Но и от чего зависит выбор нашей терапии он зависит от факторов, которые касаются непосредственно самой опухоли и факторов, которые касаются пациента опухоли соответственно, эти те ожидания от лечения, которые мы хотим достигнуть, когда мы видим нашего пациента. То есть э, комбинируя все эти факторы между собой, мы понимаем примерно, чего мы хотим добиться, назначая пациенту то или иное лечение. То есть эти, это наши ожидания от лечения. И они зависят от того, проводилась пациенту пациентодиевантная терапия или нет. Это локализация опухоли, потенциальная резектабельность, объем опухолевой массы, э, скорость опухолевого роста, симптомы заболевания, локализация опухоли, молекулярно-генетический ее статус и эму... Иммуногистохимический профиль и факторы, которые касаются непосредственно пациента, это сопутствующие заболевания, состояние пациента, предпочтения больного. Например, мы знаем, да, когда появился цитоксимап, у пациентов была выраженная кожная токсичность, некоторые пациенты из-за этой токсичности отказывались от лечения. Поэтому, конечно, профиль осложнений тоже обсуждается с пациентами. Возраст пациента. И, конечно, мы знаем, что первая линия является наиболее эффективной линией терапии для наших пациентов. Ну, и это все легло в основу клинических рекомендаций. Вы все видели эту схему. И помимо уже такого большого молекулярно-генетического профиля, который у нас есть для выбора терапии наших пациентов, мы основываемся и на локализации опухоли. Нас еще в институте учили, что правосторонние и левосторонние опухоли отличаются между собой по течению, по клиническим проявлениям, но вот как мы видим, они отличаются и по молекулярно-генетическому статусу. Соответственно, и выбор нашей терапии также будет отличаться. Ну и Первый вопрос для голосования. Это женщина 61 года, удовлетворительный функциональный статус. У нее был выявлен рак сигмовидной кишки, опухоль бессимптомна, имеются множественные крупные белобарные метастазы в печени, два небольших очага в легких, при этом молекулярно-генетическое исследование у нее в работе. Что бы вы назначили пациенту? монохимиотерапию, какой-то дуплет химиотерапии, триплет химиотерапии, химиотерапию с антивиджефтерапией, либо какой-то другой вариант. Какой другой вариант. Так, а мы можем да, запустить? Голосование запущено. Голосуйте, а, пожалуйста. Угу. Оно уже активно продолжается. Несколько секунд. Напоминаю, а нету, да, что голосование происходит на странице эфира. Коллеги, голосуйте активно. Сейчас, секундочку, результат уже выводит на экран. Это монохимиотерапия, например, торпиримединами, да, это дуплет любой, триплет. Это, Результаты а готовы. Ну вот мы видим, что а, большинство предпочитает назначить дуплет химиотерапии, а, и действительно а, мы знаем, что... Когда мы знаем мутационный статус, нам гораздо проще принимать решение, какой таргетный препарат назначить. Но уже очень много обсуждали о том, что э, если мы не зная молекулярно-генетический статус и начинаем пациенту химиотерапию и назначив ему таргетный препарат со второго-третьего цикла мы никоим образом не ухудшаем прогноз для нашего пациента таким образом нам важно знать какая у нас будет последовательность то есть мы знаем что для пациентов которые в первой линии получили анти терапию во второй линии мы можем им назначить и анти-ВДЖФ и анти терапию при диком статусе раз если же у нас пациент пациент с диким статусом раз и в первой линии э, он получает цитоксимаб то мы ухудшаем э, ой простить пожалуйста э, если у нас пациент в первой линии получал цитоксимаб то мы ему можем назначить во второй линии антивиджи в терапию а если у нас пациент в первой линии получал биоцизумаб то назначить ему анти джефер терапии во второй линии, мы ухудшим прогноз нашему пациенту. Поэтому, конечно, лучше дождаться мутационного статуса и только потом назначить ему терапию. Поэтому, таким образом, у нас существует достаточно большое количество обоснований для назначения анти терапии перед анти терапией Мы знаем, что у 30-40% больных с прогрессированием на анти терапии выявляется мутация раз, и тем самым возникает резистентность. Поэтому... Чем больше интервал у нас от анти-ГФР терапии, тем более эффективно будет наша вторая линия терапии. Таким образом, при назначении анти в первой линии, во второй линии мы можем продолжать анти-ВДЖФ терапию, либо назначить химиотерапию, то есть сделать интервал для назначения анти-ГФР терапии при дикому статусе раз. А если у нас была анти-ГФР терапия в первой линии, во второй мы можем спокойно назначить анти терапию. Второй клинический случай – это мужчина, 62 лет, также с сохранным функциональным статусом, без значимых сопутствующих заболеваний. Диагноз у него звучит как рак сигмовидной кишки Т4Н1М1, при этом пациент потенциально резектабельный. Мы знаем, у него мутационный статус, у него дикий статус РАС, БРАВ, и МСА стабильный. Что бы вы назначили пациенту? Монохимиотерапию с каким-то таргетным агентом, химиотерапию в качестве дуплета, химиотерапия в качестве триплета, триплета. Плет с одним из таргетных препаратов, либо иммунотерапию. Голосование запущено. Ожидаем результатов. Уважаемые коллеги, голосуйте. Дикий статус мутации. Раз. Брав. МСА стабильный и потенциально резиктабельный пациент. Голосование продолжается. Коллеги, голосуем. Результаты получены. Мы видим, что большинство за триплет с назначением анти-AGFR терапии. И действительно мы знаем, что назначение триплетов даже без таргетной терапии, оно действительно увеличивает возможность получения объективных ответов. В некоторых исследованиях увеличивает частоту частоту патоморфологических ответов, а также мы знаем, что а, добавление анти-иджиффер-терапии также обладает а, большей эффективностью со стороны объективных ответов по сравнению с анти-иджиффер-терапией. И вот если посмотреть исследования при сравнении фолфокса, фолфирия и фолфиринокса, а, сравнение дуплетов и триплетов, проведенных в разных а, странах, действительно мы видим увеличение частоты а, объективных ответов, мы видим увеличение Чистоты. Р0 резекций, и действительно эффект тройной химиотерапии не зависит от возраста или локализации. При этом хуже была эффективность у пациентов, которым ранее проводилась одеванная терапия. Но В принципе, мы можем считать, да, что это предлеченные пациенты, и у них уже были факторы негативного прогноза, раз им проводилась ранее диванная терапия. Для пациентов с наличием брав мутаций трипледы могут быть использованы также с целью повышения частоты объективных ответов для пациентов с правосторонней локализацией но мы понимаем что назначение тройной комбинации приводит к увеличению токсичности поэтому при назначении вместе с анти терапии, терапией может быть стоит подумать о редукции доз препаратов еще один случай, это э, по сути такой же мужчина, 62 лет, без значимой сопутствующих заболеваний, рак сигмовидной кишки, также Т4Н1М1, потенциально резектабельный, дикий статус мутации рас БРАВ, но при этом наличие микросателлитной нестабильности. Что вы назначите пациенту? Монохимиотерапия с каким-то таргетным препаратом, дуплет, триплет, и, э, а тут отсутствует еще один ответ. Самый главный. Мы, может, наверное, пропустим тогда голосование, потому что он куда-то соскочил. Там был еще ответ. Иммунотерапия. На самом деле... В рекомендациях этого года у нас появилась в качестве первой линии для пациентов с msi хай возможность использования иммунотерапии. Здесь пациент у нас условно-резектабельный, но мы понимаем, что для увеличения частоты ответа и возможности его как раз хирургического лечения достаточно с высокой долей вероятности у него будет ответ на иммунотерапию. Из особенностей хотелось бы ответить, что конечно, MSI-HI мы чаще встречаем для правосторонних локализаций. И Это может быть комбинация с мутацией брав, но предпочтение тогда отдается комбинированной иммунотерапии неволумап и пелемумап. У пациентов с мутацией RAS пембролизумап в монорежиме показал хуже результаты, чем комбинация неволумап и пелемумап. И э, мы знаем, что есть часть пациентов, которые прогрессируют в ранние сроки на фоне иммунотерапии. И для таких пациентов можно рассмотреть использование химии иммунотерапии. Еще один клинический случай это мужчина 62 лет без значимых сопутствующих заболеваний, рак сигмовидной кишки Т4, Н1, М1 множественные очаги в печени, в легких, забрущенных лимфоузлах, то есть он неоперабельный. Разбрав статус Дикий тип, сайт стабильный, ему проведено 8 циклов химиотерапии ФОК с биоцизумабом, достигнута стабилизация процесса. Какая ваша дальнейшая тактика? Назначение монохимиотерапии, назначение моно-ИГФР-терапии, э, э, это дограмон с анти терапией это моно анти терапия дограмон с анти терапией или вообще оставить пациента под наблюдение. Активно голосуем, пожалуйста, <coughs> голосование запущено. Да. Уважаемые коллеги, напоминаю, что видеозапись мероприятия будет выложена уже в этот понедельник в течение всего дня. Вы можете пройти по той же ссылке, по которой сейчас заходите на, для просмотра докладов, а также примерно через месяц все записи докладов будут размещены на официальном сайте нашего учреждения в Ютубе. Ну вот, несмотря на то, что да, там мы видим, что это дикий тип, но тем не менее... Результаты начали, голосования да, получены. 8 циклов химиотерапии. Даграман с антивиджеев терапией. Да, я соглашусь, потому что пациенту проводили антивиджеев терапию. Я, пожалуй, не буду на этом останавливаться, так как смотрю, что время у нас уже бежит. Что касается количества циклов, то мы знаем, что это 12-24 недели. В дальнейшем проведении терапии акселеплатики. Нам, не прибавляет нам ничего для а, наших пациентов, поэтому мы можем остановиться на дограмонтии либо капицетабине. И с учетом того, что пациент начинал терапию антивиджиеф, то, соответственно, антивиджиеф-терапию мы и а, продолжаем. Интересно, есть данные о том, что полный перерыв в лечении не ухудшает продолжительности жизни наших пациентов. А, данные о том, что поддерживающая терапия влияет на выживаемость без прогрессирования, но убедительных данных в отношении общей выживаемости нет. Поэтому после анти терапии не стоит переключаться на анти терапию, и э, если у нас у пациентов в процессе лечения выявлена мутация БРАФ или выявлена гиперэкспрессия хер 2 то так, также не стоит переключаться на анти или анти 2 терапию. Таким образом у пациентов Поддерживающая терапия может рассматриваться через 12-24 недели. Это назначение либо монофторпиримидины, либо вторперимедины вместе с таргетной терапией. Вот вариант для нашего пациента – это дограмон с биоцизумабом, либо капицитабин с биоцизумабом. При этом меньше выигрыш для пациентов, у которых достигнута только стабилизация заболевания, выше у тех, у которых достигнуты объективные эффекты и преимущество по большей части в отношении выживаемости без прогрессирования. Еще один клинический случай – это мужчина 62 лет. Э, ну, по сути, э, рак сигмовидной кишки Т4Н1-М1, также неоперабельный. Здесь есть ки-раз мутация дикий статус брафа, МСА стабильный, 8 циклов фолфокс-бевоцизумабом, стабилизация, 6 месяцев поддерживающей терапию капицитабин-бевоцизумаб, прогрессирование. Что вы назначите? Фолфири с, с таргетным препаратом, просто терапия Фолфири, э, Фолфокс с каким-то из таргетных препаратов. Голосование запущено. Коллеги, голосуем. Активно принимайте участие в голосовании. Происходит оно на странице эфира. Буквально несколько секунд и будут получены результаты голосования. Делай, Сергеевна, столько пациентов, 62 лет взяли. А я постаралась их сделать максимально одинаковыми, с небольшими нюансами, на которых именно э, и хотелось акцентировать ваше внимание. Коллеги, напоминаю, что наше мероприятие кредитовано в системе НМО. Результаты голосования выводятся на экран. Более того, они все роксигмовидные кишки, 4Н1, М1. Да, действительно, у пациента с наличием керасмутации, которому проводилась антивиджеев терапия, мы продолжаем антивиджеев терапию, а с фолфоксом мы переходим на фолфирий. Буквально один момент, продолжать ли фолфирий или монотерапию ринотеканом У нас есть данные о том, что монотерапия ринотеканом не хуже, чем химиотерапия фолфирий. По поводу того, насколько нужно стремиться к резектабельности во второй линии. Действительно, если пациента возможно прооперировать даже на фоне второй линии, к этому надо стремиться. Поэтому также нужно думать о той последовательности, которую мы назначаем. Но вот это, опять же, тот же пациент, которому назначили уже фолфириоф, либерцеп, 6 циклов и прогрессирование. В качестве третьей линии терапии вы ему назначите монохимиотерапию, реграфинип, таст 102 которого, к сожалению, пока у нас еще нет, какую-то монотаргетную терапию или вернетесь к каким-то вариантам предыдущей химиотерапии. Голосуем, уважаемые коллеги. Будем считать, что у нас есть все. Это Голосование тоже мужчина 22 лет. Уважаемые коллеги, голосуйте активнее. Ну, вот большинство за Регора Финип. А, на самом деле. Пока я готовилась, наверное, я бы тоже так выбрала до того, как готовилась к этому докладу. Но вот мы знаем, что у нас есть опция реиндукции химиотерапии, которая у нас была с достаточно высокой вероятностью ответа. Но, к сожалению, мало рандомизированных исследований по, по этому поводу. Мы можем возвращаться к повторному использованию анти-ГФР-терапии. Не буду на этом останавливаться. Но вот эти данные о том, что у пациентов при достижении объективного эффекта или длительной стабилизации на первой и второй линии, все-таки предпочтение отдается возврату к химиотерапии, а не к назначению эрографиниб или ТАС-102. Этот вариант тоже имеет право на существование, но, как мы видим, результаты несколько хуже. Что же выбрать эрографиниб или ТАС-102? Мы видим, что, в принципе, препараты схожи между собой. Поэтому в третьей линии в принципе, мы можем вернуться к химиотерапии. Можем... Старые режимы у нас малоэффективны. Можем выбрать эрографиниб или 102 Есть особые мутации, MS... ситуации – это МСМС. Сайхай, БРАВ или ХЕР-2 терапия. Поэтому правильная, последовательная терапия, сформированная с первой линии, дает лучшие результаты для наших пациентов. Спасибо за внимание.